Всем привет ребят, У микрофона снова Максим, и буквально вчера вечером я выпустил видео с инсайдами о будущем обновлении, а сегодня ночью практически все подтвердилось, и прямо сейчас я об этом расскажу, но перед началом... Скинтрейд — это сервис, который позволяет в несколько кликов продавать и покупать скины CSGO и Dota 2 по рыночным ценам за реальные деньги. Прямо сейчас вышла операция, и цены на кейсы взлетели до небес, а на Скинтрейде вы сможете быстренько их продать и вывести на свои онлайн кошельки. Совсем недавно на Скинтрейде появился прогресс достижений, где выполняя задания ты повышаешь свой уровень и получаешь в подарок указанный скин. Чем больше твой левел, тем круче и дороже награды. Ссылочку на Скинтрейд я оставил в описании описание. Итак, операция называется Rip Tide или же разрывное течение. Как я и говорил в прошлом видео, о ее релизе я знал заранее, а если конкретнее чуть более недели назад, однако меня настоятельно просили ничего не рассказывать, так как я бы банально подставил людей. Операция представляет из себя стандартный пропуск с набором ежедневных миссий, выполняя которые вы будете поднимать свой уровень медали. За 33 звезды вы получите серебряную, за 66 золотую и за 100 бриллиантовую. Я быстренько пробежался по миссии, и на этот раз они даже как-то запарились над заданиями. Тут не просто стреляю бей, а и даже какие-то сложные интересные челленджи. Вместе с операцией добавили 5 новых карт, а точнее базалт, равин, экстракшн, каунти и инсершн 2. Про последние две я уже рассказывал. каунти для режима опасной зоны, а Insurrection 2 для режима с заложниками. И, кстати, о нем. Теперь за КТ можно закупать чёртовы щиты. И на такой огромной карте, как Insurrection, это играется пипец как весело. Сначала КТшники прут на пролом с этими щитами, их, естественно, все выбивают, забирают себе Т-шники и уже следующий раунд строит из них оборонительный строй. Я очень ждал чего-то подобного, и режим действительно раскрывается по-новому. Помимо этого добавили новый тип и новую сортировку поиска для матчмейкинга. Новый тип, это закрытый матчмейкинг, когда вы сможете сыграть полноценную катку со своими друзьями или участниками определенной группы на официальных серверах CS GO, то есть вам не надо больше будет арендовать свой сервак или хостить на чьем-то компьютере. Новая сортировка, это возможность выбора длительности матча, теперь можно полноценно играть как до 9 побед, так и до 16. То есть это, для тех кто не знает, своеобразный аналог турбо режима из DOTA 2, и ранги в турбо режиме повышаются абсолютно так же. В режим Deathmatch добавили два новых вида, командный Deathmatch, где для победы команде нужно набрать суммарно 100 очков и Free For All, Match, где каждый сам за себя. Хочу подметить, что о этих режимах я также рассказывал в своих роликах еще год назад. Из изменений в оружиях, гранаты теперь можно выбрасывать, просто представьте себе какие теперь комбинации раскидок можно устраивать, к примеру натарить кучу смоков, скинуть их одному игроку и оставить его защищать определенную точку в одно лицо. М4А1С теперь наносит больше урона в тело, и убивает всего с трех попаданий, что на самом деле довольно серьезный баф, а вот Дигл наоборот теперь наносит меньше и заодно береты немного подешевели. На Даст 2 произошло наверное самое глобальное изменение за всю историю Counter-Strike, теперь мид нельзя просматривать с тест -спавна. я даже не представляю как это скажется на балансе, ведь как-никак, Даст 2 отлично игрался уже более 20 лет и подобное решение немного радикальненькое, и небольшим геймплейным улучшением подверглись режимы гонка вооружений и уничтожения объекта, теперь в них играется быстрее и веселее, операция продлится до 22 февраля 2022 года. Года, то есть 22 число. 2 месяца 22 -го года. Не знаю, намекают ли на что-то разработчики двойкой или же это просто забавное совпадение. Из моих инсайдов я могу точно сказать, что теперь операции будут выходить регулярно и намного чаще, а если точнее, два раза в год. Также я прямо сейчас начинаю копаться в файлах этого обновления, и скорее всего у меня это займет не один день, но я уже нашел много всего интересного, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. А напоследок давайте быстренько пробежимся по косметике. Как я и говорил добавили тематический кейс, одну коллекцию и одну капсулу наклеек и нашивки, также добавили 4 коллекции скинов для Трейна, Миража, Даст 2 и Вертига. Если выделять лучше, то это безусловно цыганский клаш, просто в качестве мимо и мак 10 пропаганда, что куда интереснее для меня добавили 21 скин на агентов и мой фаворит это естественно ремейк на Гуриилу из 1 и 6. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув и предыдущий ролик, где я рассказываю про все то, что вышло сегодня и еще парочку инсайдов на тему нового Counter Counter-Strike. Отдельное мега спасибо Лефте за самый топовый уровень спонсорства, а также Бедрокову, Кассиару, Кризеру, Сирасому, Вебстру, Вебстеру, Феникссорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайфтео, Отдоку, Локису, Владу Хексету, Кате Марковкиной и бомж чену. Увидимся.